Ужасающие моменты скрываются от истины. Эти кадры были сделаны в Беларуси в 2019 год. Множество очевидцев увидели, как из земли вылазят необычные овальные налог. Множество страха было в тот день. Необычный дрон заметил эту картину, исходя с ситуации. Там появился необычный пожар. Когда пожарники подошли после всего этого места то увидели необычную температуру 300 400 градусов почва такое никто еще не видел они подумали что это скорее всего вулкан просыпается хоть в этих местах и нету вулкана что на самом деле могло так повлиять на этот необычный момент никто не знает но то что мы видим с вами это уже не скрыт. по всему миру проходят необычные климатические моменты. Природа сама убивает нас. Что происходит, мы видим на кадрах, которые сделал лесник этого участка. Как вы думаете, и есть вариант того, что все везде вокруг это матрица. Может это обман, может это фейк. Никто не может взять на себя ответственность то, что этот видеоролик попал к нам. Но удивительно то, что это необычное улетело потом. Огромные ямы после них остались. Мы можем наблюдать по всему свету необычные воронки. Говорят, это водная и необычная вода, которая смывает грунт. Но такие масштабы не может вода повлиять это еще не все также недалеко от беларуси на украине был замечен такая же необычная обстановка все повторяется но 2020 год неопознанные летающие объекты также были замечены дроном, но только со стороны украины как объяснить то что вы сейчас видите их было очень много Удивительно, но недалеко от этого места находился город. Никто объяснить не может того, что происходит прямо сейчас. Множество очевидцев заметили, что недалеко от этого места есть деревня. Также в деревне были замечены множество таких объектов. После этого, когда эти неопознанные летающие объекты исчезли, власти позабирала у людей телефоны, Компьютеры, исходя от той ситуации, чтобы никто не паниковал. Но почему же тогда они влазют из Земли и куда они улетают? Группа ученых из НАСА сделали от... огромное открытие. Они заметили, что все эти объекты находились под землей около миллиона лет. Правдилось того, что они ждали свой час. Говорят, что эти неопознанные летающие объекты покинули землю навсегда. После них остались огромные воронки. В этих местах и в Беларуси люди постоянно видели необычное явление. Молнии, которые уходили именно в землю. Местные жители также утверждают, что видели рыхлую землю после необычного можно сказать, природного явления, но они не придавали значения. Оказывается, что когда плохая погода была, а именно молнии, то эти объекты уходили под землю. Из-за этого множество рыхлой земли здесь и находили. Как объяснить то, что может все-таки и правда? НЛО все-таки находились на земле больше, чем люди. И как объяснить то, что происходит сейчас? Никто не берется на себя ответственность того, что мы с вами в какой-то игре. И эта игра может быть по-разному. Множество людей считает НЛО дружелюбными, но часть людей считает наоборот. Те люди, которые видели своими глазами неопознанные летающие объекты, утверждают, что они враги. Эти кадры были сделаны в Канаде. Удивительно, но множество объектов бывают разные, не только дискообразные, но и овальные. Почему же неопознанные летающие объекты прилетают на планету Земля ради одной цели? Говорят, множество есть у нас ископаемых, которые принадлежат не людям, а НЛОМ. Также были замечены заброшенных шахтах НЛО яркого типа, как забирали остатки золота. Для них этот металл очень важен. Не знаю почему, но, скорее всего, еще когда были майя и Египет, они поклонялись богам и отдавали золото. Но теперь понятно, о каких речь идет, а именно те боги были пришельцами. Для них этот металл очень важен. Мы замечали множество таких интересных раскопок, что множество захоронений мумий не было золотом. Они были расположены именно за пределами саркофага. Как объяснить то, тогда происходит сейчас? Множество людей знают о НЛО больше, чем мы с вами. И есть те люди, которые скрывают правду о том, что может произойти через несколько лет. Скорее всего, мы с вами живем в таком моменте, когда истина закрывается не правдой, а ложью. Теперь мы будем думать о том, что происходит, а именно НЛО. Сегодня мы с вами разбираем эти необычные видеосюжеты, но завтра будет совсем другое. Мы видим необычные порталы, которые открываются. Мы видим необычную погоду. Эти необычные катаклизмы, природные явления, все это проявление одного. Люди считают, что НЛО не существует. Тогда откуда берутся необычные фото, видео? И откуда берутся такие необычные видео, которые уходят под воду НЛО? Нельзя в 100 векам иметь технику, чтобы изменить будущее. Но ну, а реальность того, что мы с вами видим, остается реальностью. Я надеюсь, дорогие зрители, то, что вы наблюдаете за НЛО, это не значит, что его нет. Нас просто обводят красивыми словами. Просто тянут время о том, что происходит. А исходный момент истины как раз начинается именно с вас. Я надеюсь, вам понятен был этот необычный видеосюжет о том, что разные типа НЛО бывают на земле. Но не только враги, но есть и дружелюбные. Например, как в 2003 году мальчику спас жизнь НЛО. Вы не знаете. 96 год молодой семье спас НЛО. Но и все эти истории мы только видим от рассказов людей, а именно то, что происходит у нас сейчас, мы видим ужасающую картину. Ставьте лайк, подписывайтесь и знайте, НЛО это только начало о том, что будет скоро.